Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Американская ПТ-шка 10 уровня Т110Е3 Карта Студзянки, игрок Португал 7 Позиция занята, осталось только дождаться, будет ли здесь кого-то пострелять Кстати, нетипичная какая-то позиция для ПТшек Потому что здесь обычно, насколько я знаю, стрелять, ну, точно, не в кого. Ну, бывает иногда шальные светляки, он там по центру носится, пытаясь кого-нибудь подсветить. И, в принципе, все. Причем сам 110-й попадает за свет. Да. Где-то сидит там, значит, в кустах. Какая-то, какая-то собака. И ничего с этим не поделать. Счет уже 0-1, ну, вот там наверху какие-то особо... Особо одаренные игроки. Вот так выкатывается, да, и ничего не сделал. Слился. Вот. Стоит ради этого качать десятку. Играй на третьем уровне. Выстрел по кустам. Может быть, там кто-то есть, а может быть и нет. Летит. Летит! Фугас, сорты! Еще один выстрел, да, там СТБ. СТБ там притаился где-то на горочке. И 90 уже особо ничем не поможет. Точно светить не поедет. Осталось. У него слишком мало прочности. Будет теперь отсиживаться в кустах. Что-то не сорю. На правом фланге прям союзники идут, идут вперед. Есть попадание, там просто каким-то чудом снаряд находит цель. Счет 3-1. Ну, вроде все замечательно, ничего не предвещает. Команда потихоньку сразу начинает идти к победе. да? 23-2. Еще и базу захватывают. Получается, да, вот стоит там торт Прям лючок из-за бугра торчал Вот попасть не получилось Не, ну кто первую позицию занял Тот ее отыгрывает Нет, вот СТБ начинает пихаться Вот терпеть такого не могу А то некоторые прям считают Что все, вот я привык здесь играть И тебе здесь значит не место Начинает толкаться, там что-то мешать Хотя да, мы в одной команде делаем одно дело Нет Вот теперь пристроиться некуда Ну иди ищи другую позицию ну, вроде он не стал долго настырничать, да, так что то разок пихнул и уехал. Просто показал свое недовольство. Все, Т110, теперь переживай, стой и переживай. Так, зеркально, да, с той стороны тоже вот позиция похожая и там тоже стоит Т110Е3. смущается 110 да типа что делает ЕБР? А что он делает он катается в свое удовольствие прочности осталось мало поэтому вперед ехать светить уже неохота да вначале покатался получил осталось мало запах очков и сидит теперь в кустиках там в надежде что еще удастся урон какой-то нанести счет 3-4 тихоньку идет захват базы. Нет, шел 277 зачем-то съезжает. Ну... Зачем ты? Вот, да, он там раскачивался и за каким-то фигом съехал. Это уже 30% процентов, наверное был захвата сделан. Стой! Чем меньше будет времени оставаться, тем это будет больше вынуждать противников, чтобы этот захват сбить. Тем самым, да, иногда приходится подставляться. Нет, вот. Взял, съехал. Ну удалось тебе проскочить туда на центр. У тебя много за очков прочности. Стой спокойно, захватывай и жди, когда противники к тебе полезут. Там три рыла встали. Стоят. Там втроем точно неудобно вообще. он слева фланга СТБ там спокойненько хозяйничает. Есть шанс один раз успеть его пробить. Да. Попадает. Уничтожает этого Назойлевого СТБ, который летел там вперед. Это он предоставил немало проблем. А счет уже стал 4-7. И вот если бы тогда 277-й, да, 277 что там стоит на базе, не съехал с захвата, то база уже была практически захвачена. Пробитие. Есть пробитие по 704 почти на 700 единиц. И все, на правом фланге союзники закончились. Света не будет. хорошая возможность да? в борт противнику пострелять как-то откатывался 263 все, теперь уже противники стоят на захвате, счет уже разгромный 4-9, причем сразу 3 противника захват будет происходить быстро, минуту надо ну ладно, осталось двое СТБ там, с левого фланга. Смог уничтожить одного противника. Нет пробития. Ну тут сейчас теперь с, так сказать, с тыла будут настреливать, да? Там сразу три противника, там Торт, 704-й, еще и Чарфутур. Чарфутур уже точно где-то там сидит. А торт вон вообще в чисто поле катится. Да там казалось бы вроде прострелы нету, мешает союзный 705, но все-таки 110, как-то умудрился там найти брешь. Получается вытолкнуть СС7, да, и поэтому безнаказанно настреливает. настреливал по 705-му. Все там еще стерва стреляет. И есть пробитие еще получается загуслить. Е75-го. Тот ремку не использует, не знаю, может на КД. 275 го походу стоковое орудие Поэтому ну, у него нет никаких шансов Пробить 110-го в лобовой проекции Он особо, да, я смотрю И не пытался там что-то выцеливать В НЛД может быть И был шанс, но он туда даже Не, не стрелял Счет 9-13, там 705 Держится просто на последнем уже издыхании. Один против шестерых. Да, запаса прочности там немного. Готов Риночеронта. Теперь танкануть бы. Есть. Да, но тут бац борта на 561 единицу. еще там стерва. Готов еще один противник, но прочности все меньше. Ладно, одно пробитие от стервы можно выдержать. Ну и, в принципе, от всех других оставшихся противников. Но только одно. Мы еще учитываем, что Чарфутур с барабаном. Но это ему не помогло. Сюда. Одна птшка слева, другая справа. И арта где-то там еще. <laughs> Удается здесь корпусом сбить гуслю. здесь останки противников на руку сейчас 110-му сыграли, не смог 263-й проехать, помешал ему 704-й вот теперь угадай, да, где арта, с какой стороны полетит чемодан Если Арта там в углу на правом фланге, то, ну, думаю, она уже стреляла бы. А так что-то ничего не летит. Может, где-то едет, куда-то там торопится. Ну и то, что он двоих уничтожил, понятно, что не АфК. Есть. Восьмого уничтожает, ну... Чемодана пока что не видно. Да, времени-то в принципе достаточно. Можно просто остаться на захвате. процесс ускорить, да, потому что если будет захват идти до конца, то это 3 минуты, ну ладно, уже 2.30 Ай, смысл ездить, да, мне просто кажется уже встань где-нибудь, поджмись вот, вот, подожмись, прижмись к зданию и стой, жди своего часа Тут два варианта. Либо арта сама сюда приедет. Ну, увидел, что прочностью у 110-го мало. И, в принципе, у арты есть шанс его уничтожить. Но тут надо, чтобы карты сошлись. Остается полторы минуты. Еще быстрее. Вот он приезжает. Ну, арте не повезло. 110-му повезло. Получается так. да приедет с другой стороны, еще был бы какой-то шанс. А тут...